Слова от Юлая. всех сильней, красивых мачей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем, мы как старе.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 все мы разные, и один Мы едины, мы вместе, мы команда Не дворовая шпана, не уличная банда Командный дух наш не победим, все мы разные Будет вам дриблинг и силовой прием У кого-то клюшки сломаны, разбиты носы Тренер можно смотрит на часы У каждой игры есть свои правила И проигрыш уже не перепишешь набело Мы знаем, в жизни бывают лихие номера Взлеты и падения, та же игра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 Вперед, забывая о боли ступать на лед, Командный дух наш непобедим, Все мы разные. Хоккей один! Хоккей!